Сезона первая серия шестого сезона Леди Баг Супер Кота» должна выйти. По моему, чисто по моему мнению: ты готов? Готов, ты готов.